сегодня мы ставим сахарную брагу взяли 25 литров воды температура 30 градусов часть этой воды отлили на то чтобы завести дрожжи часть отлили на то чтобы замочить питание для дрожжи. мы перестраховываемся и возьмем немножко сухарей и часть воды чуть-чуть совсем оставили для того чтобы сполоснуть потом и то и другое и залить это все вместе к дрожжам первым делом мы берем дрожжи дрожжи мы используем вот такие для всех практически наших напитков Они Имеют очень хороший выход, нет пены, нет побочных никаких действий и очень хороший запах получается. А по цене никак? По цене они сейчас в районе 35 рублей, вот эта пачка 100-граммовая, самая дешевая из всех Берем эти они не требуют разбраживания, но тем не менее они требуют замачивания. Засыпаем пол-литра воды и интенсивно размешиваем. А вода это же, да, из бочки? Вода Такой это же, же да. Часть от ливия, да. Просто это дрожжи, они, когда э, сублимационно сушились, они высушены вместе с питательными веществами. Чтобы все это растворилось, и потом они не слиплись, и сразу быстро начали бродить, надо их вот в воде вот так вот десперигировать. Все, пускай они теперь стоят, набухают. Теперь сухарики. Они, мы их заранее сделали, мы их на, на, чтобы они набухли, их немного надо. Просто их берем вот так вот и превращаем в кашу, чтобы она утонула потом и распределилась по всему объему что если сухарики будут плавать на самой поверхности, то дрожжи до них не доберутся. Много не надо, но этого достаточно, потому что дрожжам нужен азот и фосфор для питания. Здесь этого достаточно. Мы, нам кажется, что в той пачке, в которой вот, э, там пишут, что вроде как достаточно там питательных этих веществ, но мы считаем, что лучше три Все, вот эти сухари мы измельчили тщательно и теперь их заряжаем. заряжаем туда Все. теперь начинаем растворять сахар сколько сахара берем 5 килограммов сахара то есть 5 на 25 гидромодуль 5 к 1 засыпаем частями и мешаем весь сразу не засыпаем потому что кирпичом упадет на пол и в дно. Ну, друзья у нас подрастворились, перемешиваем, сильно еще раз. Все, уже компов нет. Заливаем туда И все это ополаскиваем. Восемь суток с момента начала брожения. Откроем бочку и посмотрим. Что в ней там внутри. Газ не выделяется. Началось осаждение. Сейчас мы это увидим. Вот видно, что дрожжи уже начали седать. Сейчас мы их сблотали со дна брага созрела. Казалось бы, что сейчас надо сделать? Отстоять, слить и перегонять. Но мы не будем с вами торопиться. Для начала покажем вам вот это. Что мы здесь видим? Мы здесь видим результаты перегона спирта сердца, полученного из предыдущей бочки. Такой. что здесь есть. Здесь есть головы, объем 300 миллилитров, крепость 91 градус. Тело, объем чуть больше 3 литров, крепость 85 градусов. И хвосты, объем 1,8 литра, крепостью 22 градуса. Дело в том, что тот метод, который мы используем, закольцевать этот спирт на уровне браги. То есть мы сейчас возьмем головы и хвосты и добавим в эту брагу. К чему это приведет? Ну, как я уже сказал, во-первых, мы не потеряем спирт, потому что он дальше пойдет по цепи и вернется к нам. А во-вторых, мы этой процедурой повысим крепость этой браги с учетом разведения, увеличения объема, на примерно полтора градуса. Это приведет к тому, что дрожжи, даже если они там немного болтыхались еще, что-то там производили, теперь они замрут и будут эффективно осаждаться. Вот сейчас мы все это перемешали. И даже газа уже не почти. Перемешали и сейчас мы это внесем в прохладное место, поставим на стол на возвышенности, что потом можно было слить, и дождемся осаждения. Дальше будем делать перегоны и расскажем вам про этот метод очистки. Сутки прошли. После того как мы внесли бочку в смесь голов и хвостов. Бочка стояла. В прокладном помещении при температуре 20 градусов. Сейчас будем сливать брагу за живого осадка. Брага мутноватая, но это не важно, потому что дрожжи точно осели на дно. Мы это увидим в конце. А все, что сверху плавает, нам не страшно, потому что основную чистку мы будем проводить на уровне спирта сердца, а не на уровне браги. Вообще мы не используем никакие химикаты для очистки браги по двум причинам первая причина за то что непонятно что туда вносится и как это повлияет а вторая причина брага хоть и осветляется но объем осадка получается очень большой и он скрадывает много спирта ну вот показался свой дрожжей на дне Это хорошо видно кремового цвета надо сказать что эти дрожжи дают относительно мало осадка относительно мало дрожжевой массы аккуратно сливаем. Потери минимальны при этом способе. А это муть, которая остается сверху, это уже не дрожжи. Это... Вот все, все. Вот, все собственно что осталось. Первый перегон. Куб на 50 литров. Заполнен на две трети. Той брагой, которую мы слили. Гоним на максимальной мощности 2 кВт. Гоним до крепости в струе 1 градус остаточный. На нашем устройстве это будет соответствие температуре пара 98 градусов. При перегонке браги получено 12,5 литров 30 градусного спирта сердца. За вычетом спирта, внесенного в брагу, Выход составил 96% по-теоретическому. Хорошо. Теперь можно грамотно сделать второй перегон и получить питьевой хороший нормальный сахарный самогон. Но наша задача здесь – получить нейтральный спирт с хорошим выходом, крепкий и без потерь. Чтобы это сделать, надо спиртсерит очистить. Очистку начинаем с Соли. Получили насыщенный э, солью раствор, а теперь будем очищать его от севушного масла. Для этого возьмем э, растительное масло, нальем спирцерец и будем сбалтывать. И это растительное масло, попав туда, в себя будет впитывать все сивушное масло, которое есть в этой водоспитовой смеси. Получилась стойкая эмульсия. Теперь мы оставляем эту канистру в покое минимум на 12 часов. После интенсивного взбалтывания оставили в покой, и вот слой масла отстоялся. Видно его вверху. Прошло чуть меньше суток. Сейчас нам нужно этот масляный слой, в котором растворено силушное масло, Отделить от основного водно-спиртового слоя. Как можно это сделать? Можно поступить простым методом, который пользуются все. То есть взять трубочку, опустить ее до дна и сифонировать нижний слой. Но ну, это неприятно, неудобно. Тут сквозь масляный слой проходить сложно. Вся трубка будет в масле, все руки в масле, и потом очень точно отследить, сколько вы собьете, не получится. Мы предлагаем вам более простой способ, более оригинальный и качественный. Как это происходит? Берется вот такое сито из нержавеющей сетки. Берется вот такая вот тряпочка, вообще-то бумажная. Чистая она только что постирана хорошо и прополоскана в фильтрованной воде. Эта тряпочка раскладывается на это сито. Вот таким образом. Теперь открываем каницу и аккуратно, не взбалтывая, медленно льем ее содержимое в этот наш импровизированный фильтр. В чем смысл процедуры? В том, что водно-солевой слой Легко проходит через мокрую тряпку, а масляный слой остается сверху. Последняя жидкость отфильтровалась, И вот мы имеем все масло которое пахнет сивухой беспощадно Жидкость масла почти не содержит, убираем. Почему, почему я говорю почти? Потому что небольшие капли масла все равно видно, но это не то масло которое прошло через этот фильтр а это то масло, которое растворилось все равно частично в этом водно-спиртовом слое. Но это нам не страшно. Это какие-то совсем пропали. Все, мы получили очищенный спирт. Теперь последняя сталь очистки. Сталь очистки с помощью известкового молока. Которое мы сейчас покажем, как готовить. Для приготовления известкового молока нам потребуется обыкновенная комовая известь. Вот она продается в любом хозяйственном магазине. Для последующего гашения и использования для покраски деревьев, для покраски там, помещений, для чего угодно. Вот, вода фильтрованная нужна будет. Холодная. 4 известь я уже взвесил. 200 грамм Плюс-минус. Ложка. Любая инертная, химическая. То есть это тефлоновое покрытие, можно использовать нержавеющую. И посуда, в которой будем, собственно, и проводить дожжение. Самый оптимальный вариант – это кастрюля из нержавеющей стали. На худой конец подойдет эмалированная кастрюля, но только на худой конец, потому что и мать все-таки от щелочи несколько портит. Ни в коем случае нельзя использовать оцинкованную посуду и стеклянную посуду. Она тоже от этого портится. И кроме того, портит еще и прогулку. Что делаем? Берем известь. Переносим в кастрюлю, 200 граммов заливаем. Двумя литрами холодной фильтрованной воды. Слышим легкое шипение. Начинается реакция решения извести. Теперь мы эту воду будем подогревать. Как обычно известь гасит в домашних хозяйствах. В холодной воде она гасится будет очень долго и неэффективно. Обычно берут известь, сразу заливают ее горячей водой и накрывают прыжкой. Но в условиях кухни в домашних условиях этого делать категорически нельзя. Потому что реакция идет бурно возможно расплескивание при кипении вы всю кухню делаете а теперь обратите внимание при медленном нагреве воды видите, комочки начали разваливаться когда температура воды дойдет градусов до 70 то реакция пойдет сильнее сейчас мы это с вами увидим Вот сейчас наблюдается шипение, разваливание комочков. На этом этапе нагрев можно прекратить. Значит, потом будет неконтролируемый разогрев. Температура градусов 70. Вот уже видно, появился пар. 70 можно чуть больше. Этого достаточно. Выключаем нагрев. Слышим. Подкипание идет само. То есть это кусочки извести вступает в реакцию с водой при таком гашении все происходит плавно хорошо без разбрызгивания. да и надо иметь еще вот что-то иногда вывести попадается пустая порода как вот, вот этот кирпич похоже это неизвестно но поскольку мы взяли с избытком это не страшно все реакция запущена Теперь мы закрываем все это крышку. Ну, вот, прошло часа два, еще кастрюля остыла, ну градусов 40-50. И здесь погасилось, остало на одну. Что делаем дальше? И Аккуратно. Чувствуется, что там осталась пустая порода, она нам не нужна. Поэтому основное молоко мы взмучиваем. Несколько секунд ждем и сливаем подготовленную емкость. емкость. Понемножку, чтобы не было брызг. Вот пустая порода. Она нам не нужна. Давай. Вот этот булыжник, видимо, и дожжек. Но поскольку обязались запасом, то это не страшно. Еще два литра фильтрованной воды. Добавляем. все, что можно сболтать. Снова сливаем. Все. Вот то, что осталось после гашения. Доливаем оставшуюся воду. получилось 4 литра известкового молока из 200 граммов извести теперь мы это молоко переливаем в полиэтиленовый конец Обращая внимание на то что конец нужно использовать именно полиэтиленовый потому что полиэтилен очень стоит к щелочи а это щелочь. ни в коем случае нельзя использовать посуду типа бутылок пластиковых из-под лимонада и пива или из-под 2 5-литровых потому что они сделаны из такого пластика который щелочь не любит не терпит если вы нальете туда щелочь, то через пару-тройку недель можете с уделением обнаружить что вся она у вас на полу. плотно закрываем подписываем и убираем укромное место. Что касается посуды. Обильно прополощите ее водой, а после этого прополощите слабого раствора укусной кислоты, чтобы смыть остатки звездки. Это касается и кастрюль. Просто жена может не понять. Но вот запах сейчас этого обработанного спирта такой ароматно-фруктовый. Оттенков сивухи нет. Мы забрали сивушное масло. Остались здесь компоненты голов. Это эфиры сложные, прежде всего уксусные кислоты. И альдигиды. Уксусный альдигид. Там кое-какие еще альдигиды. Чтобы очистить от этих компонентов и омылить остатки масла, как вы видите, все равно масло чуть-чуть здесь есть, какие-то доли процента проникли. Мы обрабатываем это все из лесковым Добавляем его из расчетов 20 мл на литр. То есть 125 сюда. 150 нужно налить. Из лесковым является щелочью. С дозированным значением pH и с дозированной растворимостью. Его очень часто используют во всех пищевых технологиях. Его использовали еще во времена Менделеева. Именно для этой же цели. Теперь мы этот раствор сразу заливаем в перегонный куб, начинаем нагревать и делать второй дробный перегон. Пока идет нагревание этого раствора, произойдут все необходимые нам реакции. То есть разложение сложных эфиров. Полимеризация и уход артигидов и э, омыление остатков того масла, которое мы вносили. спирта сердца сама установка 20 литровый куб царка 50 сантиметров внутри находится 5 пружей из нержавеющей сетки холодильник тройник с отводом паров в вентиляционную шахту попугай сейчас мы собираем головы. головы собираются сейчас на мощности 300 ватт всего лишь мощность подбирается по тому, как капают капли как видно, сейчас баночки капает примерно три капли в секунду. Вот это мощность, на которой будет собираться голов. Сколько голов надо отобрать? Вот расчет. У нас с вами было 12,5 литра 30-градусного спирта. Это, литра спирта. это 3,75 литра абсолютного спирта. 10 от 3,75 это 0,375 литров абсолютного спирта или около 0,4 литра 95 градусов. А именно такой крепости и голов. Поэтому сейчас мы отберем с вами 400 миллилитров голов на этой скорости и потом только приступим к сбору тела. Но головы мы будем с вами отбирать не в один сосуд, а в 4 по 100 миллилитров. А зачем мы это сделали, мы расскажем чуть позже. Достоинством этой системы подгона, является то, что она не использует каких-то сложных узлов. Утепленных царк, узлов отбора, обратных холодильников. И затрат ресурсов она тоже мало очень делает. Мощность 300 Вт. отгон основного тела будет вестись на мощности 500 Вт. А вода сейчас тратится со скоростью всего лишь 15 литров в час. Такой скорости потока воды не чувствует даже бытовой счетчик. Отобрали 400 мл голов. 4 баночки по 100 миллилитров теперь увеличили мощность до 500 ватт и отбираем тело сейчас режим отбора тела устоялся скорость отбора 1200 миллилитров в час напор воды не изменяли тот же самый но спирт идет все равно холодный около 15 градусов по попугаю крепость сейчас 84 градуса но в силу того, что он холодный спирт, нужно еще реально градуса 2 накинуть. То есть, градусов 86 сейчас примерно Набрано 3 литра тела. С учетом температуры холодной спирта, здесь ну, больше 70 градусов точно. Показывает 69, но вода холодная, я имею в 15 градусов. Поэтому 70 есть точно. Поэтому сейчас забор этого объема прекращаем. И берем еще небольшое количество углубок А теперь покажем немаловажную деталь Что осталось в кубе после переговора Смотрите, прозрачная жидкость Вот. а куб совершенно не в масле он абсолютно не жирный в этом прелесть этого метода что же такое это за шметки это кальцевые мыла то есть это остатки масла которые оставались в спирте они омылись кальцевой щелочкой чуть превратились в кальциевые мыло это мыло нерастворимо в воде Поэтому в канализацию его бросать не надо. Его нужно в мусор выбросить. А воду вот эту можно слить. Тут остатки извести. И соли. Применение кальциевой щелочи очень сильно упрощает процедуру мытья перегонного На столе видим продукты второго перегона. Четыре баночки по 100 мл. Это голова. Это банка. Первое основное тело. Это второе тело, и это хвосты. Вначале мы сказали, что собираем головы в 4 баночки по 100 мл. Крепость в первой баночке 92 градуса, в последней 90 градусов. Если понюхать эти жидкости, то совершенно отчетливо чувствуется, что в первой, запах, в первой банке есть запах голов, в последней он уже отсутствует. Всего здесь взято... 10% по объему абсолютного спирта. Первое тело 3 литра крепостью 83 градуса, получено при огоне до 70 градусов в струне. Это особенно чистый спирт, его можно использовать для приготовления чистых водок, для изготовления настоек, для изготовления джина. Следующую порцию, которую добрали 300 мл. В средней крепости 68 градусов, брали до 60 градусов в студии. Там уже появляется незначительный запах самогона, сахарного. В принципе, эти две банки можно объединить, и получится очень неплохой объем. Но кому что нужно. В принципе, первое тело можно забирать и до меньшего объема. Там еще более чистый спирт будет. И потом косты были забраны Вот этот остаток. 1,8 литра в средней крепости 21 градус. Что теперь мы делаем? Берем вот эти хвосты и все вот эти головы и вливаем их в следующую порцию сахарной браги. Поскольку эти продукты в значительной степени очищены, то мы можем их закольцовывать на уровне браги. В своей работе мы большое внимание уделяем. Объяснению технологий изготовления напитков. Мы и дальше будем продолжать это с удовольствием для вас делать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего хорошего.